Футбольный турнир Мураса определились из команды, прошедшие в полуфинал. Ахубек Джапаров встретился с главой представительства Евросоюза в Кыргызстане Мэрилин Йосовсон. Компания Маздар из Арабских Эмиратов построит солнечную электростанцию в Кыргызстане. В Кыргызстане на карантине за гриппа закрыт уже 509 школ. В Кыргызстане определили ориентиры для разработки молодежной политики. Определились команды, прошедшие в полуфинал дружественного футбольного турнира Мурас с участием президента Садыра Джапарова. Так, по итогам четвертьфинала в полуфинал прошли следующие команды. Это администрация президента, спортивной федерации, по обступи и доступ. На поне 14-15 декабря проходит очередной дружественный футбольный турнир Мурас с участием президента Садыра Джапарова. Турнир является традиционным состязанием, которое проходит весной и зимой, начиная с этого года. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Афалбек Джапаров встретился с послом главой представительства Европейского союза в Кыргызстане Марлин Йосефсен. Он отметил, что кыргызская сторона заинтересована в сотрудничестве с Евросоюзом по внедрению успешных моделей низкоуглеродной цикличной экономики, понимая важность зеленой трансформации экономики и ресурсосбережения в контексте смягчения последствий изменения климата. Марлин Йосовса в свою очередь, выразила готовность к укреплению и дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Инвестиционная компания «Мастар», принадлежащая правительству Объединенных Арабских Эмиратов, построит в Кыргызстане солнечную электростанцию мощностью 200 мегаватт. Согласно информации, мероприятия, приняли участие вице премьер министр Дамира Нязалиева, руководитель министерства ведомств. На основании заключенного контракта компания «Мастар» в течение четырех месяцев будет проводить исследования. Планируется, что санкция будет введена в эксплуатацию в 2025 году. В качестве инвестора «Мастар» внесет 180 миллионов долларов на 200 мегаватт и еще до 1 миллиарда долларов. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2022-2023 учебном году всего по республике на карантин закрыто дней общеобразовательных учреждений. Об этом на заседании парламента сообщила замминистра образования и науки Токтолу Гаршимбаева. На основании приказа Министерства здравоохранения и на карантин будут переведены школы и детские сады, которым выдано местным центром санитарно-эпидемиологического надзора заключение закрытия на карантин. Отметим, что в стране 2357 общеобразовательных учреждений. Министерствам и ведомствам Кыргызстана передадут аналитические данные, по которым они будут выстраивать свои проекты по продвижению молодежи. Об этом сегодня на пресс-конференции агентства Хабара сказал заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надрбеков. По его словам, эти данные собраны в одном сборнике, что стало результатом проведенного исследования «Индекс благополучия и развития молодежи в Кыргызстане».